Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В сегодняшнем видео я вам покажу два быстрых крана, на которых можно заработать сатоши, биткоин каждую минуту без вложений. Платят инстантом на крипто кошелек FaucetPay. У кого кошелька еще нету, ссылка будет под видео. Также будет видео, как зарегистрировать крипто кошелек Faucet Pay. Первый кран платит 10 сатош за сбор и таких сборов в день можно сделать 10 количество сатош у крана еще есть более 18 тысяч на втором кране можно сделать 5 сборов в день по 13 сатош каждую минуту здесь баланс намного больше 423 сатоши давайте соберем с этого крана, с этого крана я уже собрал 10 сатош, проверил его на платежеспособность. Вот он платит. 10 сатош, все зачислено. Давайте сейчас покажу, как зарабатывать на этом кране. Здесь все очень легко. Переходим по ссылке, вводим кошелек, разгадываем капчу, антибота и дальше проходим короткую ссылку. И получаем 10 сатош. На этом кране нам сразу просят разгадать короткую ссылку нажимаем вот сюда и проходим обычную короткую ссылку сейчас я немного ускорю видео чтобы не затягивать вот здесь вот мы разгадываем капчу идет этот таймер и нажимаем клик и Так, после того, как мы прошли короткую ссылку, видим, здесь написано «Спасибо». Разгадываем здесь капчу. Выбираем здесь кролика. И сюда нам нужно вставить биткоин-кошелек, который мы возьмем на крипто-кошельке FaucetPay. Копирую. Вставляю и нажимаю «Get Reward». Итак, видим, 13 Сатош было отправлено на мой криптокошелек в Иду на кошелечек свой, на главную. Видим, Сатоши прибавились, данный кран платит. И каждую минуту можно собирать Сатоши 5 сборов на человека. Вот такой, друзья, заработок. Кому он интересен, ссылки я на корне оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем вам желаю больших заработков. Всем хорошего настроения и всем пока.